Завершающий этап очистки масла. Прошел еще один день и осел весь мутный осадок. Масло четко стал выражен нижний пояс мутной части масла липкой. Масло приобрел э, такой вид, а вот там такой осадок внизу. Четко сел, отделился от общей массы масла. Это вот хлорела, моя маточная культура. Масло такое, жидкое, свободное от биотоплива, не только для двигателя, но и для человека, приводное к употреблению. внизу надеюсь видно там такой белый грязный латый налет стенки облипли липкой массой по емкости масло очистилось можно сказать очистка завершена вот на что способна хварыла микроводорки очень ценны. благодаря своим свойствам. Это видимо, немножко сполыхнул, поднимается опять мутная часть в массу масла.